С зонтиком, с коктейльчиком, а может мне кажется и волны очень дороги. Так, все в порядке, все нормально, начинаем. Привет, я София, ты на канале Magic Pets, это Киса Алиса. Да, привет, а это моя подруга Юмичу, 50 тысяч лайков и нас есть червя. Ставь лайк на это видео, а в комментариях пиши, кто из нас выполнит какой челлендж. И на канал обязательно подписывайся, скоро нас тут будет 3 миллиона. Так, я не знаю как вы, но я лично хочу в отпуск. Я буду чемодан собирать, а меня... Аня записала в кошачью школу, так что лично мне надо учиться. Ой, да ну вас, а я лучше дома потусуюсь с моей новой подружкой, нам с ней так весело. Че это еще за подружка? Маруся, кто? Вы что, еще не познакомились? Ни с кем я не знакомилась. Это моя новенькая умная колонка ВК Капсула Нео с Марусей. Ой, да ну тебя, Софи, с твоими шутками дружить с колонкой, ерунда какая. Ничего ты не понимаешь, знаешь, как нам с ней прикольно. Ну и что вы с ней делаете? Смотри, а ну-ка, Маруся, включи мою любимую музыку. Слушаем вашу музыку вконтакте. Это... Любовь, я буду ну, понятно, это же колонка, что еще с ней делать? Маруся, покажи глазки. Ой, она что, как живая? Ага, интересно. Смотри, как я украсила свою капсулу Нео. У меня тут такие классные стикеры и персонаж Песик Спотти. А если я хочу свой стиль, а не как у тебя? Вечно ты ворчишь, можно и другое выбрать, там аж пять разных персонажей с разными стикерами. М -м -м. Маруся. А расскажи интересный факт. А вы знали, что пес Хатика, про которого снят фильм, действительно существовал? Каждый день он провожал хозяина до входа на станцию, а затем вновь возвращался, чтобы встретить. Да так и я умею. Да? А вот ты знаешь, есть ли у дельфинов уши? Откуда я знаю? Я тебе тут не энциклопедия. А вот она знает всё. Маруся, сколько весит слон? В среднем вес взрослого слона колеблется в пределах и 2,5 минус 7 тонн. При этом самки весят почти вдвое меньше, чем самцы. Ой, у меня тут от тебя ВК сообщение. Пойдем гулять. Как ты его послала, если ты тут? А я Маруси сказала это сделать. Как это? Я же говорю, она умная. А знаешь, как мы с ней играем классно? Маруся, сыграем города? Давайте сыграем. Начнем мой город Харовск. Калуга. Точно. А я вам на это скажу Ордон. Ой, да ну одна игра небось. Неа. Что, и верю, не верю может? Да она в кучу игр может. А еще, смотри, Маруся, как говорит панда. Ого, ну и что, с английским для школы она мне точно не поможет, это твоя Маруся. Ха-ха, смотри, Маруся, как будет по-английски дружба? Дружба в переводе на английский. Friendship. Так, все, хватит. Ага, признайся, нравится тебе? Отстань. Хочешь же свою собственную Марусю, да? Да. Все хотят, она крутая, можно украшать как захочешь. Глазки миленькие и звук классный. Ответит на любой вопрос, просто поболтает, если скучно. Поиграет, с английским поможет. Не дразнись, у меня денег в копилке на нее не хватит. Да ты че? она вообще недорогая. Все могут купить, еще и промокод на скидку есть. Правда? Ага, давай тебе закажем. И нашим подписчикам оставим ссылку и промокод в описании, чтобы у них тоже была своя Маруся. Крутяк. ВК для любого подростка и супер подарок любому ребенку. Пойду тебе закажу. Эй, Маруся, расскажи сказку. У меня зазвонил телефон. Кто говорит Откуда? Отверблю блюда. А я наконец-то собрала свой чемодан. Рубрика: что мои сумочки для отпуска. Тут у меня водичка. С собой возьму поилочку в самолет. Мало ли там пить не дадут. Тут у меня в кармашке тарелка своя. Вдруг нигде тарелок не будет. Из чего я буду есть? Я взяла с собой ручку, зубную щетку и даже вилку с кусочкой. Вдруг они там руками едят? Полотенчика в отпуск. Обязательно надо взять моего любимого цвета золотого. Вдруг в моем отеле не будет полотенец. С чем мне на пляж ходить? А еще для пляжа я взяла вот такую тряпку. Чтобы стелить ее себе в виде моего любимого Пикачу. Вот так буду на пляже ложиться на нее и загорать на солнышке. По-моему, супер идея, да? Купальник. Как в отпуск без купальника? Не буду же я голая на пляже. Только у меня своего не было, пришлось розовый у Софии одолжить. Надеюсь, он мне будет как раз. Сделаю фотку в купальнике для инстаграма на пляже. Я даже кровать с собой взяла с постельным бельем. Мало ли мне негде спать будет. Пляжные игрушки, обязательно любимый покемон. И даже на всякий случай фонарик. Мало ли что, чумадан готов, можно выезжать. Ну все, полетели, пожелайте мне удачи. Фух, проспала куча часов, пролетели. О, а вот и пальмы, начинается отпуск. Это мой отель, ревизора покемона Юмичу на месте. ч то бассейн-то у вас грязноват. Ну ладно, я все равно в бассейне купаться не собираюсь. Завтра, наконец-то, пойду на море. Погнали на ресепшн, здрасте. Я готова заселиться в свой номер. Итак, хаус-тур по моему отелю, погнали точнее рум-тур по номеру. Короче, у меня тут в есть вот такой диван, а над диваном какой-то, какие-то волосы. Огромный парик висит, но диван норм. В гостиной у меня стол с пуфиками, а тарелку-то для воды мне поставили. Можно было не тащить тарелку, а то у меня и так был перевес в чемодане. Ну, Миленько. можно тут посидеть, почитать, фильмец посмотреть. Тут опять какой-то огромный парик на стене висит. Зачем они стены волосами украшают? Непонятно. Ладно, погнали в ванну посмотрим. Ну, в общем, у меня тут душ стеклянный. Унитаз для моих какая процедур Ну, понимаете, да? Главное, туалетка есть. Зеркало. Какая я таки красивая. Стаканчик для моей супер -шеточки. А это моя экологичная деревянная кровать. У меня тут даже лампочка есть. Ладно, мне пора спать. Завтра утром гулять и на пляж... Ой, уже утро, пора топать на пляж. Только для начала надо найти, где он. Здравствуйте, вы случайно не знаете, где тут пляж? Do you speak English? How do you do, а? Ладно, понятно, вы мне не поможете. Так, сфотка для телеги на фоне кактуса. Надо не забыть подарки привезти с отпуска. Копилки свиньи больше меня размером. Может мне кисевище свинью привезти? Фрю-фрю. Свиней тут явно любят. О, я нашла подарок для Софи. Розовый цвет ее любимый, гитарка ей по размеру. Или барабан ей купить. Она сфотела на каком-нибудь инструменте научиться играть. Вау, а это что такое? Это же Чихуахуа. Это же наша порода. А что вы такие упоглазые-то? И ушастые. Они больше похожи на зайцев или оленей. Ладно, а что-то я загулялась, надо мне искать пляж. Ух ты, сколько фруктов, что-то жрачка хо-то. Позавтракаем в этой кафешке. Заказала суп с курицей. Пахнет вкусненько. Лепешки мне тут принесли. Ммм, ням, ням, ням, -нум -нум -нум. Ого, какая штука. в разных одеждах. Мистику ребята любят. Крутяк. В целом городочек симпатичный. Саюлита называется. Оказывается, это серферский город. Надо мне найти школу серфинга и на серфе прокатиться. Так, что-то я устала на жаре этот пляж искать. Надо передохнуть немножко. А что это у вас все, все скамейки птицами закаканные? Да, уж даже присесть негде. Все обосрали. Так, кажется серфинг-центр я нашла. Только что-то доски такие то огромные. А мне вот этот подходит. Детский размерчик. Так, здрасте-ка, Лука, подскажите-ка, вы не знаете, где пляж? Ну и да, ну тебя. О, привитос, ты это точно знаешь, где пляж, да? Если честно, сёрфить я больше не хочу. Спасибо, мне это не очень понравилось. Вы знаете, волна и доски это, наверное, не моё. А есть тут где-то нормальный такой пляж, где можно просто покупаться, на шезлонге полежать, а? Мне один местный крутой пес сказал, где есть супер-пупер пляж для меня. Вот сейчас я отдохну по-настоящему, под зонтиком, в своем супер-купальничке, на лежачке, на своем полотенчике, с коктейльчиком, в солнечных очечках. Ладно, если так весь лежать, можно изгореть. Пойду-ка я, пожалуй, искупаюсь в море. Пляж тут классный, песок красивый и вроде не такие уж сильные волны, а может мне кажется и волны очень да, сильные. И вообще, что-то я уже перехотела купаться, надо мне поскорее доплыть до берега, а, пока меня не накрыло еще одной полной. Да, все-таки не у, самое лучшее место для отпуска. А, кажется, О, я тут все потеряла в море. А, вот такая, вот эта зерва. надеюсь, Софи не, не обидится на меня, что я ее купальник потеряла. гу у теперь пойду, фу, позор какой, что же делать, а, кошмарно надо скорее добежать до плотенца. И все, ветер подул, нету суммы, я больше тут купаться не хочу, да уж. Здесь отпуск, короче, я просидела в кресле рядом с отелем и просмотрела на море. Потому что больше делать нечего, а купаться нельзя. Пойти что ли пожрать опять? Чем еще мне заняться теперь? Вот тебе и каникулы на море.